Привет! Сегодня мы будем готовить заливной капустный пирог. Сделаем сначала мы капусту потушим, а потом я вам расскажу, что для этого нужно. Но сначала мы включаем духовку 160 градусов вверх-вниз. Берем стакан кефира. У меня здесь 200 грамм. Высыпаем пол чайной ложечки пищевой соды. Вот так. И размешиваем и оставляем теперь у нас здесь капуста у меня капуста курасава она очень быстро готовится но ну, выглядит она вот так вот в целом виде вот так дальше одна небольшая морковь половина луковицы перец болгарский и потом я еще туда Ой, там у меня петрушка значит что нужно сделать морковь на терке капусту как вот тушить порезать лук перчик тоже порезать так все я порезала морковь потерла лук кубиком капусту капуста у меня здесь 450 грамм и перчик в кастрюлю наливаем 2 столовые ложки растительного масла у меня в данном случае масло косточек виноградной виноградные косточки очень хорошее масло всем рекомендую прям в последнее время только им и пользуюсь все закидываем сюда лук морковь они должны в общем-то приготовиться почти и только тогда мы будем закидывать капусту если у вас капуста обычная белокочанная то тогда готовьте как вы вот готовите потушить капусту все она сейчас будет это все жарится тушится и мы будем делать тесто тем временем посмотрите что произошло с кефиром будьте аккуратны так здесь у меня два яйца добавляем соль щепотку хорошую щедрую все это аккуратно ну, так, взбалтываем. Ничего взбивать мы не будем. Так, теперь здесь у меня стакан отрубей овсяных. Это 200 грамм. Я это перемелю в кофемолке и добавлю сюда. Также у меня здесь 50 грамм кукурузного крахмала. Я вот отложила. Я его буду добавлять по мере необходимости. Потом скажу, сколько я добавила. И у меня еще будет, ну, ложка, пару ложек оливкового масла в тесто. Перемалываем отруби. Вот лук с морковью почти приготовились. Закидываем капусту и перец. Вот смотрите, капуста осела, и вот в этот момент вы должны ее посолить по вкусу все делайте, пробуйте. В граммах я это уже вам не скажу. Я использую красный сладкий перец, черный, и вы можете сюда добавить любые при, при, пряные травы, приправы, вот все, что вы хотите, можете добавить. У меня будет красный, черный перец и соль. Все, перемешиваем, и в общем-то меня капуста готова. Оставляем ее, пусть она немного остынет, и занимаемся тестом. В яйца добавляем перемолотые овсяные отруби. Выливаем сюда весь кесир. Перемешиваем. И вот сюда я добавлю 3 ложки крахмала. 3 ложки крахмала, это примерно, вот такие щедрые, это примерно есть где-то 50 грамм. Все и замешиваем вот такое достаточно жидкое тесто, как на оладьи. Все тщательно перемешивайте, чтобы не было никаких комочков. Берем форму. Я ее застелила фольгой. Все смазала растительным маслом. Теперь берем тесто. Половину теста мы выливаем на дно формы разравниваем вот так разровняли и сюда мы выкладываем всю капусту вот у нас есть на канале тоже пирог капустный это там без всякой муки на крахмале и на яйцах там просто все перемешивается и на сковороде с двух сторон выпекается тоже очень вкусный получается пирог попробуйте приготовьте это тоже вот наш такой семейный рецепт ссылку мы оставим под видео капусту разравниваем слегка вот так вот придавите и сюда мы выкладываем вторую часть теста. А, нет, мы еще это посыпем сверху петрушечкой. Не любите петрушку, добавьте укроп. Не любите зелень, не добавляйте. Капусту вы должны попробовать, чтобы она у вас была вкусная. Тесто тоже, оно должно быть такое солененькое. Все, и выкладываем вторую часть теста, выкладываем сверху. Вот так вот ее сразу Массу эту распределяйте по поверхности, когда будете выкладывать. Вам размазывать было удобнее. Все аккуратненько разровнять. Так, все. Все я сделала, все разровняла. Значит, ставим 160 градусов. Я поставлю минут на 35 и буду смотреть. Все зависит от духовки. Смотрите, наблюдайте. Прошло у нас 35 минут. Пирог вот так выглядит. Пахнет. Мы его теперь остужаем и будем вынимать из формы. Пирог остыл, ну такой тепленький. Вот так вот лопаткой по краям проводим. Ничего вроде бы не прилипло. Снимаем форму. Вот так. Ну и сейчас, естественно, мы его попробуем. Вы знаете, режется как, в общем-то, вполне себе пирог. Настоящий. Да, сейчас тарелочку. Вот так он выглядит на разрезе. И будем пробовать. Такой, знаете, настоящий капустный пирог. Поэтому я рекомендую приготовить. Это вкусно, полезно, на чередование. Худейте с удовольствием. Всем пока!